через доки. должна быть где-то поблизости. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут и Мы продолжаем с вами проходить в Cry 1. опа опа опа опа Там здоровяк ходит. Опа-опа-опа-опа-опа. О. О. О. О. О. Жесть. О. Я не знаю надо наверное выбрать короче хотя бы одного то убить гирайл там разрешитил его там минус один отлично минус второй Фу. Вот это начало, вот это начало, просто жесть. Кто, кто так начинает? Э? Вы чё? Просто я, я не успел включить игру уже Трэш начался Вот Итак, мы с вами прошли архив И продолжаем поиски Вэл Вот Так Надо перезарядить все. Тут я все, да, больше ничего. Он там труп лежит, потому что у него что-то есть. Аптечка хорошо. И усё. И усё. Так. Это здесь, а здесь, здесь сломано. Ладно, движемся дальше. Увидите доктора Трекста, быстрее, они идут. Мы постараемся их задержать. Окей. Так, в первую очередь мочим Трагенов. Как всегда, в первую очередь мучим Трагинов, Чтобы они не мешали. Так. Э, есть кто живой? Есть кто живой? Есть кто, кто, кто кого здесь убил? Да, они друг друга перебили? Нет, там Траген стоит. Отлично Отлично Так Ну-ка здесь сейчас по суфекам Поскребем, посмотрим Что интересного Панельки не действуют Аптечка мне не нужна Мне бы сейчас Тихо. Казалось там кто-то промелькнул а -а -а, Мне бы броньку Мне бы броньку Мне бы броньку и... Охранку Что-то я не готов Если меня убьют А новой с этими здоровиками Мочить, короче, это какая-то Не знаю, тут какие-то панели Не знаю, на лабораторию это в принципе Ну в принципе похоже На лабораторию, но нет здесь никаких Операционных столов и ТП Колб никаких там нет Хорошо, мы идем Так, да, карточку надо, хорошо там кто-то идет Окей Карточку надо, еще здесь аптечка лежит, там аптечка, короче, аптечки есть. Там! Так, кого они? Я Ой, ёпта! А можно они сами? А? У меня, кстати, базука есть. Прямо, ну, я ракетница. Я, короче, подожду, наверное. Пускай, пускай ребята сами разбираются я что-то как-то не хочу туда лезть так а здесь нет никаких этих аптечку никаких этих карточек нет ой что такое да что такое -то? А в смысле, вы там не можете справиться, что ли? Давай, давай, мочи его. Я так понимаю, ты с этого пулемета херачишь. О, отлично. Красавцы! А -а -а, что Тут терминатор! Да в смысле? Кто вот такие? А что у меня вот на карте это обозначено, непонятно. Так, ладно, этих я убил. Я не знаю, есть еще кто? Допустим. Прям пушка, смотри, прям на меня. Допустим. Так, гранаты, гранаты у меня. Полно. Мне вон туды, да, получается Да, вот он с пулемета керачил так, Здесь что-то все разрушено О, отлично, отлично И в принципе а -а -а, Должна быть сохранка Уже много дичь какой-то произошло в ролик только начался почти 6 минут И уже такая дичь творится Ладно Нам нужен, нужна карта Нам нужна карта Здесь пароли А, ну открыто Ага Погоди, откуда у меня карта? What the fuck? Я взял карту что то я даже не заметил я взял карту никто не приперла никто здесь не приперла это он Ай. выходи сдохни сдохни сдохни Я включаю ночное видение, на всякий случай, в там... Я включаю ночное видение... Леха. На всякий случай, если они, короче, это невидимые. Они же любят быть невидимыми. Так, где-то там стреляют. Подожди, а здесь я... Мне здесь не подняться, да никак? Здесь мне никак не подняться Окей Значит так э, Где-то В смысле? Ты в вентиляции? Ага. Вот и все Спрятался такой, нифига Я его не найду ёпта Умри нахер Умри на Вот эти вот опасные С автоматами в принципе а, о, Быстрее Мать твою а, á, а... Ой ёпта Сколько вас И я вам покажу куски на ну, мать. Так, э -э... газ. Я не отравлюсь. Я лучше сторонка я пойду чтобы не Проберись в <abrir> комнату и открой Сюда, где вы последний раз видели в найдите кодовый замок блокирующий лифт. Сохранку-то мне дадут, нет? В смысле? Сохранки-то не было еще, ты кинь. Уйди! Уйди, нахер! нет! Быстрее! Быстро-быстро перезарядка. под Подстольник, смог. Ну давай, вылазь, я тебя жду. Разделаю, как бог черепаха. Как бог черепаха. Смотри, летает. А не И в первую очередь. на флаг. Так, отлично, убили. Я иду за тобой. За мной? Все, за мной? Ты где? Блях, откуда он стреляет? Да в смысле? Хочешь еще? На, жопу, на, а, на фига себе из-за этих короче штукенцев не видно из-за этого всего не видно даже этих врагов короче было так ладно в принципе наверное, все до да? закончились эти враги я надеюсь надеюсь а мне бы сохранку это прикинь сохранки то не... до сих пор нет Или вниз спуститься. Ну-ка, давай-ка вниз спущусь. Смотри, здесь. Здесь дверь. Смотри, круто, сколько дверей. Отсюда я пришел, да? Ага, отлично. Так, э -э, давай вниз спустимся, посмотрим. Я не удивлюсь, если и внизу еще эти двери есть. Пистолет мне не нужны, короче, патроны. Так, дверь сюда взорвана. А, кнопочки не па, нажимать, да, что у нас тут нарисовано. Всякие ДНК, нервной системы. Окей. Это у нас голограмма трагинов. Трагинов, как это называют. Трагины. Так, пистолет мне не нужен нахер. Окей. А, пойдем, значит, у нас открыто всего одна дверь, получается, да? Остальные нужны карточки. О, да, аллилуйя, мать его. Что-то сохра... что Сохранки стали все реже и реже. У <тураки> <тураки> <тураки> что-то померечилось. Так. Да <тураки> один? И здесь один. Ну ладно, допустим. Так, а здесь у нас сломано, да? Не откроется, ничего не покажется. Значится, идем сюда. Смотри. Инкубатор. Так, труп. Аля Умбрелла из Resident Evil. Так. Ага, еще двери. Можно как-то отключить этот инкубатор, короче, чтобы. Ой, -ё. А там газ, да? Можно ли отключить как-то инкубатор, чтобы они больше не рождались, эти твари. Подпитываю, смотри, его что там. Вот откуда, вот, вот, вот что за отверстия, короче, у них в спинах, там во всякой этой херне У этих нет А вот которые, получается, с автоматами бегают, вот эти Они изначально подключаются к матрице, короче Так, ты где? Вы где? А, это... Либо это с автоматом. Только с какой стороны? А, ну здорово. Невидимка, значит. Блеха, блеха, блеха, блеха, блеха, блеха! Отлично. Хорошо. Так, там газ. Тут не пройти броник не сняли а у них кстати смотрите а бомжи у них короче еще один инкубатор так. вот допустим Но он он не один по любому. В смысле вода? Затоплено все. Так, ладно. Что здесь у нас? Патроны у нас полно чего-то от чего-то. А, это, это, наверное. От дробаша или от чего? Это от снайперской винтовки? А, нет. Или это от пистолета вообще? Это вообще, наверное, от пистолета. Так, у меня, кстати, от а, автомата кончаются патроны. Это не есть хорошо. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой яй яй яй яй ой ой Хорошо, сохранка прошла. Хорошо, прошла сохранка. Вот это радует. Так, надо э, отрабатывать. Радиана, в первую очередь, нахер. Он уже умер, я думал он живой. А я думала, сова Там еще один. А, стоп. Сдох. Так а с... Я разнесу тебя в клочке С левой стороны получается What Да, да? А тут я Что? Еще захотел Как тебе это, сволочь? ну -ка. Ты где, сволочь? Сволочуга Нравится? Тебе нравится? На еще Я убью тебя лодочный так Молись, пока есть время поешь сынца? хочешь еще сейчас получится. он где-то застрял походу забаговался на охренеть вас все <свист> ладно допустим так немножко броньки это чё а кнопка к лифту понятно кнопка клип тут аптечки я пока не хочу нажимать а я сейчас вот туда посмотрю что у нас здесь а понятно кстати траги нашли отсюда оттуда как они опять там оказались так где тут кнопка надеюсь это был последний переключатель я тоже я тоже Кто не пришло? А дверь. Так, а -а -а -а -а -а? лифт. Да. Так. <пуска> Пушка такая видал воздухе висит сами то они исчезают а вот автоматы нет <связать> понятно так а я не знаю здесь я пройду Куда мне вообще двигаться я я и только не разбейся только не разбейся не хватало мне этого еще тут Яха. так а, а эта дверь сломана значит я правильно сейчас шел ну, Стрелка на радаре у меня вообще куда-то непонятно куда показывает. Ладно, давай сюда пройдем. Бля, а здесь газ, я не знаю. Нет. Ай, ай, ай, ай, ай! ой я я я я Ой-ой-ой! Леха, умирай! Так, да, а чека, чика, ружье! Я думал намного плачевней сейчас все закончится, если честно. Прям с этими трагинами Вот этими, которые пры прыгучие вот эти вот Обезьяны. С ними, бляха, каждая схватка. Напряг. Так, лифт, окей. Лифт я нашел. Сохранка. В смысле? Так. Ништяк. Все. Я готов. Надо перезарядиться. И поехали. Сейчас, как обычно, тут сразу при входе начнется стрельба стопудово. Епти мать А можно без вас, а как-нибудь? Жесть какая-то Так, ладно. Вот этого вообще леха не нужно мне. Чё так, Так ружье, нахер! Милота, беги! Минус один, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Так, так, так, так, так, так, так. Дерра! У него. Ай-яй-яй! Да, да тихо там! Не надо мне там! Задницей! Я, видишь, занят! Уйди в жопу! Видишь, я занят! Бри нахер! Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ну-ка. Вон напряженка мать Время его! У меня не работают очки! Ты где, я тебя не... Опа, я тебя вижу. Да-ка. Мысли, здесь падла. Блин, кончилось. Да-на. О, и <связываю> здесь, короче, у меня патронов не... Ник пожалеешь, да пожалеешь, в смысле? Я ж тебя нахер убил. Тишина. <связать> <связать> патронов вообще нет. Хо, это было жестко. Это было жестко. Так, а... фонарик это вообще нихера не освещает. Есть патроны. Так, Есть. Так, отлично. Хотя чуть-чуть патрончиков, давай-ка здесь еще пороем сейчас, посмотрим. Я так понимаю, мне в ту дверь, которую вот я сейчас был рядом. Так, так, так. А наверх как мне подняться? Как они туда попали наверх? Наверное? Или мне вот сюда? Ладно. Давай вот здесь. Так, осмотрим сразу. Отлично. А в смысле? Лец. Нет. А чего я патрон еще взял? Вот это от чего патрон? А, это, наверное, понятно. Так. Это я перезаряжаю. Карточек никаких нет. Отлично. Ты ничего там не видишь? А -а -а. Лови! Так, гранату мне кинули. Мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, я умру.